Всем привет, друзья! Вот и пришло время подвести итоги зимнего розыгрыша от паблика Варьер Мы разыгрывали 10 стикер-паков, которые подарю лично я, лично вам. Сделаю ожидание Нового года чуть-чуть красочнее. Вот. Пусть Новый год вам принесет успехи, радости, не знаю, море позитива, улыбок и уюта. Что надо было сделать? Все было нереально просто, а просто. Быть подписанным на группу Вариар Леди фанпейдж. Репостнуть запись. Ожидать результатов розыгрыша. Итого. Смотрим. Вот запись репостного 93 человека. Берем запись. Вводим. Поделившись с друзьями. Номер поста мы вели, Количество победителей 10. Выбираем. Узнать победителей, этого у нас 93 человека репостнила, вот он, увидел всех. А теперь узнаем, кто же выиграл. Вот и все, кто выиграл, ребята, поздравляем. Результаты будут опубликованы, это у нас Алексей Рейх, Владимир Дейнеко, Антон Сиротин, Леша Сорокин, Виктор Акулов, Евгений Синатров, Харун Ахундов, Ксюша Владимирова, Никита Верещакин и Лёха Буренков. Поздравляю, молодцы, ребята. Ждите вам подарочки обязательно придут и придут сразу же. Мм -му -му -му -му -му -му -му -му. Новогоднего настроения.